Нашу риму-молу ты забыл. Вспомни, брат, как мы гуляли вместе в детстве, как мы играли в войнушку, как мы ходили за грибами, как мы ездили на рыбалку, как мы встречались с нашими семьями в домашнем кругу на все праздники, как мы ходили на кладбище и проведывали наших бабушку и дедушку. Дедушку выборного Михаила Антоновича, который сражался и дошел до Берлина, сражался с фашистской нечистью. Я не зря встал на фоне этого танка. Это символ Второй мировой войны. Мы ничего не забыли. Мы все помним. Но хочу спросить у тебя, брат. Скажи, почему так получилось? Когда, на каком этапе ты продал свою душу дьяволу? Когда, на каком этапе ты забыл, что твоя родина в опасности? Неужели ты не знаешь, что сегодня летят бомбы и ракеты, в том числе, и на Шепетовке, там, где мы с тобой родились и где выросли? Неужели ты не знаешь, что Одесса стоит на грани бомбежек, крови, беды? В Одессе живет твой родной брат, выборный Владимир Борисович. Скажи, брат, как так получилось? Что тубидолит ему скали? Что он и тубидолит? Кремель. Миллионев. Эти миллионы уйдут. А душа твоя останется там. Наши родители похоронены рядом. Твой отец, моя мама Оля. Твой отец, дядя Боря. Твоя мама, тетя Ванда. Моя крестная мама, кстати. Они, наверное, сейчас в гробах переворачиваются. Ты понимаешь, что ты наделал? Благодаря тебе фамилия выборной, проклята. Я все сказал. Делай выводы и делай все, чтобы эту войну остановить, как депутат Государственной Думы. Не бойся ничего. Не бойся. А если уж умереть, так умереть с честью за свою родину.